Здравствуйте, друзья и гости канала «Просто Оля». 12 ноября, в православном и народном календаре, день памяти священномученика Зиновия, епископа Эгейского и его сестры-мученицы Зиновии. За приверженность к вере и служению Богу Зиновий получил дар чудотворения и мог молитвой исцелять. За веру Христу и не отрекшись от нее, Зиновий и Зиновия были казнены. Впоследствии на Руси этот день стали называть «синичкиным праздником», поскольку именно к Зиновию прилетали птицы зимники, в том числе и синички. Дети вместе со взрослыми начинали мастерить и развешивать кормушки, при этом приговаривали «подкорми птиц зимой, послужит тебе весной», ведь если во двор залетит синица, то в нем по приметам поселится удача и счастье. По поведению синиц судили о погоде. Если они целыми стайками появлялись у дома, это предвещало скорая холода. Также знали, если синица свистит, это к ясному дню, если пищит к ночному морозу. В этот день еще отмечали праздник рыбаки и охотники. Нужно было непременно поймать хотя бы одну добычу, и ее называли именной для того, чтобы весь год был удачным на промысел. Молодые люди, мечтавшие увидеть весь мир, 12 ноября просили у синички помочь им в этом. Шли к кормушке, клали туда кусочек сала, любимое на лакомство, и при этом приговаривали такие слова – Синичка, птичка, ты много летала, столько повидала, и я хочу все узнать, сто дорог истоптать. Прошу тебя, благослови, дорогу мне покажи. Здоровья, радости, добра всем, веселья желаю и синичным днем от всего сердца и души поздравляю.